Здравствуйте, мир! Очередные лыжи стали до 100 миллиметров универсала фрирайд трассы, не трассы которые на этот раз я тыщу на трассе Поехали! А Blizzard, Бон на Фиде безусловно не узнать опять таки невозможно Ты еще уже ну я не знаю раз наверное, там ну не четвертый даже уже наверное. но пытливые мы могут посмотреть в архиве тесты все есть сегодня тестирую их только на трассе потому что как очень много вопросов при выборе лыж Стали до 100 Именно касается, а как я буду на них По трассе, когда вот снега не Выдали, там видимости нет Или что-то еще, там вот хочется кататься Значит, лыжа, лыжа, лыжа Лыжа ничего нового не показала И как я уже всегда говорил, что, ребят Не бывает чудес Если лыжа плохо идет по трассе Она не покажет ничего физического Вне трассы Если лыжа вязнет в трассе Вне трассы, она опять-таки тоже глобально не блеснет на трассе. Это касается всех фрирайдных лыж. Любой талии, любой. Значит, здесь чудеса не опять не случилось, не привезли чудо. Значит, лыжа жесткая, продольная, очень трассионно цепкая. В этом ее преимущество. То есть, если брать и какой-то рейтинг составлять, там, самые цепкие лыжи для фрирайда стали. Вот это первое место. Вот. Она прекрасно, как я уже говорил, наверное, работает на жесткой в снегу, там где нужен контроль, там где нужна хватка, там где нужна безумная вот этот вот а, понимание того, что происходит, а вот там где контроль превыше всего. Значит, на трассе получается следующая история. Я не знаю, какой там паспортный радиус у них, по моему ощущениям, она идет вообще где-то метра на 24. то есть, чтобы вам понимать, это дофига быстро, это это мясо как быстро. А, в общем-то так нормально. Понятно, что для экспертов, которые реально там хорошо катают, это не вопрос. И я поверьте, у меня тоже это лыжа там коричневыми штаны не стали. У меня Этот поворот, мне, мне в принципе он близок по ритму, мне нравится. Особенно на тестах, когда у тебя закрытая трасса там, и закрытая окрестность этой трассы, и там никого нет, а ты понимаешь, что там чайника за перегибом не будет, ты можешь варивать. Вообще, да это мой любимый стиль, я вам честно скажу, потому что я уже не молотый, поворачивать часто не люблю. Вот. 22-24 метра. В общем, я с другой стороны могу сказать, что я много работаю с людьми в плане обучения катания. Я не знаю новичков, я не знаю прогрессирующих. И я даже не знаю людей, которые приезжали ко мне на экспертные программы, которым 24 метра это нормально. Которые говорят, да, я люблю поворот 24 метра. Я вот реально его зарезаю и на пятой дуге я начинаю ловить кайф. Да нифига. Никакой пятой дуги обычно не случается, потому что уже на второй лыжи поперек. И вот тут у этой лыжи начинается проблема, потому что, как только вы ставите их поперек и начинаете уходить поперечно проскальзывание, они становятся очень дискомфортными, они становятся очень нестабильными. Они бьют в ноги, потому что они продольно жесткие и цепкие. То есть, они пытаются зацепиться вообще каждым миллиметром своего канта за каждый миллиметр склона. Трассы, да, они начинают лупасить в ноги, они начинают превращать катание в стиральную доску. При этом я катался по вельвету, реально по вельвету, и это был не бетон какой-то там супер-пупер, ну да, там было жестковато, но это был ровный склон. И мне все ноги просто в трэш Вот И как бы Вот и все, то есть Короткого поворота в них нет, они требуют очень четкого контроля Чуть-чуть вы не додавили носок Еще там из плоского ведения В процессе вот перехода на закантовку Уже надо давить, не додавили, носок ушел Вот, если это внутренняя лыжа Она подбивает внешнюю, вы падаете В общем, лыжа, которая Знаете, очень странная, она очень много требует В принципе, готова давать но давать на того, что как бы и не надо на самом деле. Ну, по крайней мере, мне. Может, я не знаю, может, есть какие-то такие вот маньяки. Такие говорят, я там в стилистике гиганта жил. Я вообще. Да, я что-то там, как родился, мне в утробе матери снился гигант, вешки. Я такой жарю. Ну, я не понимаю, парень, тогда скажи мне, зачем тебе Бонафиде? О, реально, я не понимаю, зачем. Вот для чего. Ну, купи ты себе там волки ГС там. Хочешь мастерс, хочешь не мастерс, ростовку я не знаю, 195 возьмись, я там буду 24 метра. И жар себе там как проклятый вот как просто, как прокаженный Вот так, чтобы все с подъемника подписывали там немножко От того, как ты жаришь Зачем бонофиде при этом, понимаешь? Вот я не понимаю, при этом Я точно знаю, что ГС там будет при этом комфортно в переходе скользящего поворот То есть оттормозился, сбросил задники Скорость убрал, там подобрал, потянул там Раз объехал, поймал Здесь ничего подобного нет то есть, можно ехать только резанный дугой. Все, на свой паспортный радиус, ну, диапазон плюс-минус там 2 метра, и то, который вот реально еще попробуй получи. Хотя, надо сказать, что есть другой минус, другой плюс, как бы надо отметить, готов отметить, как бы не все только плохо. Значит, отдачу лыжи есть, есть отдачу лыжи. То есть, или вы зажимаете на выходе в коротком повороте задник, и он реально выстреливает, это реально интересно. Это реально интересно, но надо как бы так находиться на грани, когда вы еще не сорвали его, да, но при этом уже загнули. Он реально стреляет. И в принципе стреляет вся целиком лыжа, когда вы ее разогнали. Хорошо, вот этот ее радиус там 22 там, метра, и вы ее дожали в конце поворота сделали вот эту закрывашечку, запетушечку, и она вот вообще реально вот вообще, вот вообще, они вот просто влетят, вот летят. говорю, вот в своем 22 метрах они близко к идеалу. Вообще, придет моя любимая лыжа на этих тестах была вот в этом ключе. Я даже более вам скажу, я поставил ей хорошие оценки, практически, наверное, одни из лучших. Не, там были пару лыж, которые были получше, но вот это было тоже близко, близко к идеалу. Потому Потому что, потому что в трассовом катании они прекрасны. Вот именно в свой радиус вообще все. Резаная дуга. Единственное, я, конечно, снизил ей за короткий поворот. Я снизил ей за общие ощущения. Общие ощущения, они мне ноги убили нафиг. Все. И я вот вас как бы опять-таки... Вот... Призываю к тому, что лыжи надо оценивать в общем комплексе. То есть нету там какого-то что-то однозначно хорошего, нет однозначно плохого. Наверное, у каждой лыжи есть что-то хорошее, но у каждой лыжи плохое, вы, выбирая лыжи, не надо там ориентироваться, вот этому понравилось, этому не понравилось. Надо ориентироваться на то, что вам надо от лыж и искать в тестах вот именно оценку вот этого параметра, который вам ценен То есть, вот опять-таки, да, если мы говорим о человеке, который там рожден для гиганта и уже 10 лет мочит трассу, и вдруг вот он решил по трассе, ой, вне трассы уйти, ну вот это вариант, потому что как бы это будет похоже часть стилистика катания и Та скорость, которую их это просит, она не будет человека пугать. Да, если вы такой просто, я хочу немножко там-вот там попробовать, но не хочу как бы с трассу. Вот вообще все, забудьте все. Все, я пойду за следующими лайки. Подписывайтесь и встретимся в трассе и на трассе и не трассе. Пока.